Всем здарова, дорогие друзья, с вами все так же я, Авули, и сегодня мы поговорим про неудачные игры серии Hello Neighbor, а именно те игры, которые не удалось реализовать разработчикам так, как они задумывали, или те игры, которые получились не так хороши, как ждала их аудитория. Присаживайтесь, приятного вам просмотра. Ну и начнем с достаточно яркого примера, а именно Hello Engineer, здесь вы можете со мной согласиться или нет, но... В любом случае, игра получилась неудачной. Объясню почему, потому что она выделяется из всей клеи. То есть серия Hello Neighbor, это жанр хоррор, это ну, какое-то движение в одном направлении. Hello Neighbor 2 продолжает данное движение, но уже с новой графикой. И тут выходит Hello Engineer. Совершенно другая концепция, не вписывающая ни в тематику игр. Совершенно другой концепт игры, совершенно другой смысл. Да и я не понимаю, как его будут связывать с сюжетом. Данная серия игр имеет место быть, но как отдельная уже ну, часть сиквел, приквел и так далее Почему я возмущен, почему я добавляю его в данный видеоролик Потому что, ну, вместо того, чтобы заниматься данной игрой Разработчики могли потратить больше сил, времени команды Человека-часов на Halo Neighbor 2 И сделать его более лучшим, пофиксить какие-то баги, ошибки Или сделать какое-либо обновление в Halo обычным обычном Или в секретный, Neighbor, соответственно Про Secret Neighbor это отдельная тема, сейчас она недоступна в России, но все же Раз я заговорил про секрет Never, то, пожалуй, я продолжу. Ребят, вы можете со мной не согласиться, но игра получилась достаточно хорошей, лично, по моему мнению. Возможность добавлять редактор, делать свои скины, мапы и так далее. Хороший магазин, даже мультик отдельно сделали, то есть концепция, задумка и так далее была идеальной. Но вот онлайн, онлайн здесь все портит, потому что даже... Вечером, когда вы зайдете в данную игру, вы найдете максимум 1-2 русских сервера на всю большую аудиторию данной игры. Ведь игру купило достаточно огромное количество человек, но ну вот играть в нее действительно мало. Но в целом все остальные игры Hell Neighbor получились достаточно хорошими. Я не говорю то, что Hello Engineer или Secret Neighbor плохие. Нет, просто они выбивают склеи, они. Не те игры, которые полюбила аудитория. Ну и всем спасибо за просмотр, всем удачи, хорошего настроения, всем пока.